Домик с ремонтом, если мы говорим вот об этом, так домики с бассейном, земли у нас от 4 соток до 5. Там у нас кухонная зона сделана, выполнена, там у нас еще одна комната, там санузел вы заметили, и вот здесь у нас, грубо говоря, выход на террасу. Это наша территория, это наши домики, как на подбор, активно ведется работа. И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика. Прям с уровня земли видно море. Приветище, Огромный привет, дорогие друзья! Желаю всем счастья, здоровья, любви и, конечно же, дом в городе Сочи. Милые мои, сейчас я нахожусь там, от... где вам захочется жить. Ну, реально, мне здесь нравится. Я прям кайфую. Вы реально знаете, у меня по настроению можно и по тому моему, э -э -э -э, как я снимаю видеоролик, понять, нравится ли мне или не нравится. Вот здесь мне реально по кайфу. То есть, смотрите, смотрите, как домики, они вот все вот выглядят вот так, когда они их делают, да, но когда они сделаны, они выглядят вот как вот эти два и, конечно же, в максимальной готовности нам надо увидеть, как эти будут выглядеть дома, когда все завершится. В общем, дорогие друзья, мы на территории коттеджного поселка Графский. Крутой комплекс, смотрите, все у нас, не знаю, как правильно этот камень называется, по-моему, дагестанский камень, но он выглядит, смотрите, зачетно. Везде у нас позолоты вот такие вот элементы освещения вечером. И, конечно же, все дома как на подбор. Красота, красивое, интересное исполнение домов. И, конечно же, территория закрытая, охраняемая. Домики класс. В каждом домике у нас делают... Смотрите, бассейны круглогодичные, подогреваемые. И, конечно же, в разных комплектациях домиков у нас здесь есть как домик с ремонтом, если мы говорим вот об этом, так домики с бассейном. Земли у нас от 4 соток до 5. В среднем вот такие вот у нас непосредственно земельные участки, но 5 соток это, в принципе, вполне себе неплохо. Так, смотрим вот этот домик. Здесь будут автоматические ворота. Если это вам необходимо, давайте посмотрим вот этот на примере этого домика. Почему я говорю про этот домик? Ну, в первую очередь, я говорю про этот домик по причине того, что, что он реально с ремонтом. Вот Каша Мурло. Мурло Каша, Каша Мурла. Ну, что ты вначале мурку щуришься, а потом мя мя мя мя мя, -мя и бежать. На ну и ладно. Так, дорогие друзья, еще раз смотрим. Видим, на стенах у нас декоративная... Что Дагестанский камень. На полу у нас брюсчаточка. Красивые балясины, милые, дорогие друзья. Смотрите, естественно, все это у нас вот в таком красивейшем исполнении. Видите, даже, как говорится, покупателю машина в подарок. Смотрим, разворачиваемся, оглядываемся, окидываем взглядом. Красота в исполнении. Ну просто, как бы, хотел сказать, в мраморе нет, в исполнении камня. На данной территории у нас есть парковочные места. При желании вот именно у этого дома можно исполнить какой-либо у нас бассейн, да, дополнительно, если это необходимо. Есть вот такая вот беседка. Здесь можно выйти и вот тут, тут покушать. Я обойду сам дом вокруг, а потом зайду в него. Здесь у нас котельная, ведут сейчас работы. Я туда лезть не буду. Имеется... Опа! Коммуникация центральная. Чуть было все штаны сиди, не обдудолил водой. Центрального возноснабжения Вот такие вот, видите, у нас классные домики Реально, на самом деле И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика Вот видите, бассейны вот таких вот хороших размеров Где-то по размерам 3 на 7 Вижу я Нормальных таких размеров бассейн С подсветочкой, с противотоком, все как положено Ну и туечки, как же без туечек Что вот это такое Это что такое? Подсветочка, да? Блин, не ладно, не буду трогать. Нифига не до конца понял, что это за фигня, но, судя по всему... А, это подсветка, наверное, вечерняя. Да. Датчик дождя. Датчик дождя? А, то есть в тот момент, когда идет дождь, что эта штучка делает? Она ловит капельку, и система автополива отключается. А, все, я вас понял. Like police, <sharp inhale> <sharp inhale>. То есть тут реально еще система автополива, представляете? Да, вот система освещения. Нормально Знаете, на самом деле я думал, что я знаю многое Но я знаю немногое Девушка меня поправила Сейчас я зайду в данный дом и его вам сниму Примерно я вначале сниму дом с ремонтом Потом без ремонта Мурлакаша все, ля -ля -ля -ля -ля -ля. Вначале сопротивлялся А теперь все уже Все, теперь давай играться Все, заходим вот такая вот у нас дверь. Э, входная дверь, ее можно не менять, потому что тут застройщик делает все сразу таким образом, что, ну, реально, как бы да, не надо менять, по сути дела. Ничего не надо менять, потому что все сделается по уму сразу же. Вот этот дом с ремонтом он в продаже. Так, вот так темно. Я немножечко открою. Вначале немножечко открою, сниму, а потом закрою. Видим, что дорогой ремонт. Кто-то скажет, э, он дешевый, ну нифига ни разу не дешевый. У меня дома ремонт хуже, чем здесь. Это у нас гардеробка. Я поснимаю. <мех> Спасибо. Вот это у нас гардеробка, входная группа. Вон кошечка сидит, этот кот. То ли кот, то ли кошечка мяу. Иди отсюда, я тебе уже гладил. Вот здесь что у нас здесь? Сразу же хочется понять. Вау, санузел. Правильно, чтобы далеко не бежать. От непосредственно от входной группы. Тут же у нас санузел. Это правильно. Так, сколько стоит наш данный дом? Сейчас я вам точно скажу. Тык-тык-тык, сейчас только найду. Это небольшая площадь у нас получается. В общем, что-то в районе у нас здесь 150 квадратных метров. Хороший, неплохой санузел. Минимализм, но вполне себе э, всего здесь у нас достаточно. Это у нас на данный момент здесь используется, видите, как свободная планировочка. Я дверь специально открыл, чтобы посветлее было. И здесь у нас вот такое вот еще одно помещение. Если вам необходимо, можно ставить перегородку. Это лишь только примерно то, как можно распланировать данный дом. Не обязательно делать именно так. Если вам нравится много перегородок, то нет проблем. Городите, перегораживайте на здоровье, как говорится. Вот тут вот можно еще. Пожалуйста, здесь кухня, здесь гостиная. Там у нас кухонная зона сделана, выполнена. Там у нас еще одна комната, там санузел, вы заметили. И вот здесь у нас, грубо говоря, выход на террасу, если вам это необходимо. Но я думаю, в своем частном индивидуальном жилом доме грех не выходить на свою террасу. Грех не иметь бассейн, грех не иметь свою террасу. Так, кошар, закрываем дверь, продолжая лежать. Кот в подарок. Покупаете квартиру Мурлов в подарок. Давайте-ка на второй этаж подниматься. Данный дом на самом деле находится в продаже, что-то в районе 40 миллионов он стоит, дорогие друзья, с ремонтом 150 квадратных метров. Видите, да? Качественный, хороший ремонт, весьма неплохой. И вот свободная планировка у нас на втором этаже получается. Большущие панорамные окна везде и хочется выйти на балкон. Грех не выходить на балкон в такой квартире с большими окнами интересно что там у нас здесь на балконе жить можно как оно вам смотрите здесь у нас лес нацпарк города сочи и вас никто не видит на балкон с утра можно выйти даже голышом почесать свое яйцо и зайти снова <coughs> в дом так по разному ну, кому что с утра нравится больше да? так закрываем здесь понятно выход у нас отсюда выход у нас оттуда видите да все что, все, что вы видите, непосредственно в доме все остается. Так, что у нас здесь? Опа, здесь у нас закрыто, хранится барахло, но здесь еще одна дополнительная комната. Скорее всего, тут санузел, я так думаю, наверное. Ну, его сейчас закрыли. Может быть, там кто-то сидит. Мне это не надо. Закрываем и выходим на балкон. И второй балкон. Да, там еще одна дополнительная комната, скорее всего. Пойти в дырку, что ли, позаглядывать. Ничего не видно. Все зашторили. Так, вот с этого этажа Видно даже немножечко море, Вот там у нас море. Это наша территория, это наши домики, как на подбор. Активно ведется работа. КП Графский. Все домики, как на подбор, реально большущий балкончик. Видите, да, здесь у нас вот такие вот шарики интересные. Балясины красивые, декоративные. И большие балконы с хорошими видовыми характеристиками. Так, ну и давайте-ка еще поднимемся на самый верхний этаж, там у нас еще один дополнительный третий этаж имеется. Можно назвать это детской, например, или же может быть бильярдный, в зависимости от вашего запроса. Здесь у нас можно включить свет. Сейчас я включу, кому нужен свет. Нужен свет, пожалуйста, получайте вот такое вот большое, огромное, пространство. Окна у нас здесь на последнем третьем этаже в потолке. Видите, это можно убрать, сразу станет вдруг светлее. И в принципе здесь еще можно как минимум две комнаты нарезать, или бильярную сделать, или детскую, или в общем без разницы. У кого что, кто во что горазд. Вот такие вот дела. Коммуникации все центральные. И э, сделки уже регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Э, у нас здесь в основной своей массе все дома уже сданы. Есть беспроцентная рассрочка. И можно даже с обременением в Росреестре по договору купли-продажи. Если вы, например, рассрочку берете, да, мало ли вам необходимо, ну, тогда для вашего спокойствия можно выйти даже в Росреестр. Если вы берете его за полную сумму, естественно, без всяких там каких-либо рассрочек, то не надо, как говорится... Никаких обременений. Покупаете, сразу же идем, регистрируемся. Передаем право собственности по ДКП. Договор купли-продажи знаете все. Так, ну давайте теперь следующую территорию посмотрим. Здесь у нас есть маленькие дома, есть большие. Максимальные дома по 300 квадратных метров. Минимальные 150 Максимальные 300. Коммуникации все центральные. Застройщик, если вот вы берете дом, да, допустим, на примере какого? Ну, давайте вот на примере этого. Вот он домик, видите, машинка припарковалась. Тут еще одна, здесь третья. На примере этого дома мы можем смотреть. Вот ваша территория, 5 соток земли. Идете вы по территории, здесь у нас басик, ваш басик. Это уже не мой басик. И вот такой вот домик, вот такие вот дома. И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика. прям с уровня земли. Видно море, смотрите, море, взлетная полоса, мы же в Адлере, смотрите, сколько земли тут, а, обалдеть просто, красивые зачетные дома, с сумасшедшей видовой характеристикой, друзья, видите, да, обалдеть тут, панорама, панорама, видовые дома, вот это все море, это морской горизонт надо было назвать, а не... Графский, хотя, в принципе, графский тоже неплохо. Хожу, все по территории нашего дома. Территория большущая, дома газифицированные. Видите, вот у нас газ, газовый котел. И вот там у нас огромные террасы на втором этаже. Ну, все. Так, понятно, да, вот так. По туйке у наша территория. Здесь давайте-ка посмотрим. Это у нас, наверное, е котельная. Да? Ага, вот коммуникация заведена, да, это у нас котельная Так, все, я предлагаю уже зайти в сам дом посмотри, планиру, Посмотреть планировку э, э, домика, да И сразу же, сейчас будет приятнейший нюанс для вас Знаете, в чем он заключается? Застройщик в целом продает один дом с ремонтом полностью И застройщик в целом все дома остальные продает в комплектации white box Это перегородки если вы говорите, да, я хочу вот так и так распланировать данный домик, застройщик вам все это говорит, без проблем делаем перегородки. И непосредственно он же вам, застройщик, делает везде стяжку пола и оштукатурит стены. В общем, комплектация Whitebox Box чистовая отделка. Видите, в свободной планировке все это удовольствие выглядит у нас примерно вот таким вот образом. Это точно такой же дом, как, э, которым только что был я. Помните, я зашел Вот смотрите, помните, да? Я зашел, вот там у нас был санузел Далее, вот тут у нас был выход на Ну там немножечко вбок был выход Выход на э, террасу Там женщина, у нее тут была кухня Она там кушать готовила И вот здесь, если мы поворачивали направо Здесь у нас были вот такие вот шторочки И тут был у нас стол В общем, все более-менее понятно По первому этажу Здесь у нас тут же есть терраса На этой террасе вы можете кушать Понимаете? На этой террасе вы можете вот здесь плясать по утрам. Пилатес. Медитировать. Я не знаю. Пилатес это модная тема. В общем, что они там делают? Пи -пи -пи -пи -пи пилатес делают. Короче, вот так вот. Все, давайте на второй этаж подниматься. Будете делать пилатес. И будете в общем спортом заниматься. Будете ну, йога такие все. Йога все такие спортивные. Давайте на второй этаж. На втором этаже у нас свободная планировка. А, там была большая, огромная комната на втором этаже. Вот, я теперь понял, да, когда она в суббордной планировке. Там, смотрите, целая комната была просто запертая. А я начал грешить санузел там. Здесь у нас, видите, комната 1, комната 2, комната 3, комната 4. Четыре. четыре комнаты на втором этаже. Обалдеть. Мало того, что еще на первом этаже у нас куча комнат, так еще и на втором этаже у нас куча комнат. Давайте-ка посмотрим вид во двор, как вы будете смотреть то, что у нас тут внутри у вашего двора. Вот так вот будете говорить. Ваня, зайди домой. Там или сынок, кушать пошли. Вот примерно такая петрушка. Видите, да? Реально обалденно. Домики как на подбор. Красивые, зачетные, красота. Вот, точно такой же домик. Я сейчас точно таком же. Вот тот с ремонтом. Эти в чистовой отделке. В комплектации White Box. Перегородки, стяжка пола и штукатурка стен. Все это делает вам застройщик. Пожалуйста. Так, то, что все в окнах, это просто... Окна в окнах, да, реально, видите. Но вот это обалденно. Смотрите, два окна. Выходим сюда. баба Вау! Блин, у меня слов нету просто. Смотрите, на самом деле, вот тут уже вас ничего особо не построят и не строят. Там у нас, видите, это у нас взлетная, взлетная полоса аэропорт города Сочи. И это все море. То есть, пожалуйста, у нас море вина. А какая терраса! Здесь можно песни петь, на гитаре играть, гостей положить. И просто бегать по утрам, если хотите. Вот так вот реально из комнаты в комнату. При желании можно вот реально на улицу не выходить. Вот так вот круги нарезать. Ради бога, то есть физуха, правильно, да? Вот удобно, на самом деле, очень удобно. И такой, знаете, домик, который не построил Джека, а домик зачетный и качественный, информативный. Вот, что я придумал. Вот. Давайте поднимаемся на третий этаж. Цена зачетная цена здесь. Я вам хочу сказать, даром за такой коттеджный поселок. И вот он наш третий этаж. Третий этаж. Он точно такой же, как предыдущий дом в котором я был, видим, да, то есть здесь, в принципе, вон они, окна в потолке, И здесь у вас бильярдная или... Что захотите, пожалуйста, делайте то, что вам нравится. В общем, все планируется, все делается. И мы потихонечку начинаем спускаться из нашего домика. Коттеджный поселок у нас бизнес-класса, закрытая территория, 1 гектар, 13 домов. В каждом доме бассейн с видом на море и аэропорт. Ну, это правда, на самом деле. 4 функциональных планировочных решения домов устроят всех. Тупиковая часть улицы, закрытая территория, небольшое количество соседей. Все Коммуникации центральные, отделка фасадов, дагестанский камень. Территория благоустроена. Это правда, реально зачетные домики, мне здесь нравятся. Материалы керамзитоблок, с монолитный каркас с блочным заполнением. У каждого дома парка места да, на 2-3 машины, на самом деле вот смотрите, две машины полноценные встала, и при желании вот там реально третья машина становится. Территория закрыта, благоустроенная, расстояние до моря 15 минут. На автомобиле, конечно же, расстояние до Миртинской Низменности 15 минут, до Красной Поляны 30 максимум. До аэропорта тут вообще, как говорится, 5 минут езды. В общем, ландшафт, консьерж, бассейн, детская площадка, зона отдыха, видемоблюдение, КПП. Бай, дорогие друзья, коммуникации центральные. В общем, все здорово. Договор купли-продажи, матт капитал, рассрочка, ипотека. В общем, если вам здесь понравилось... Пишите, звоните мне, мой номер 8-918-880-0747, звать меня Дима, Дима ЮДВ. Комплекс зачетный, классный, четкий, пацанский, если хотите. Блин, семейный, э, бабский, в общем, он подойдет всем реально. Комплекс, который э, реально подходит всем, и молодым, и старым, и крутым. И не крутые, дорогие друзья, реально, мне здесь понравилось. Не забывайте комментировать, подписываться, и ставить лайк. Выбирайте себе дом с моей помощью, пишите, звоните, обращайтесь. Я предоставлю вам всю информацию, потому что, знаете, есть такая программа «Жить здорово». В Графском жить здорово. А если Графский находится еще в городе, в городе Сочи, то здесь вдвойне жить здорово. Просто прекрасно. Хорошо жить, жить хорошо. Что там говорили-то? Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Вот. Мой номер знает 8918-880-0747, дорогие друзья. Пишите, комментируйте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Зачетный, классный домик. Графский. Увидимся. Пока.